переживаешь, такое ощущение, что это было вчера. Тот женился, тот поменял работу. Есть и такие кадры, и как бы, я ими восхищаюсь. Твой сосед может, у него там есть возможность, вот не, могу. не все агрегаторы могут тебе состыковать в Всегда можно снять э, хорошую виллу по цене хоста Даже это превзошло все ожидания. Все были в восторге. Там полгода прошло, а там абсолютно чисто. А он притормаживает, и потом просто делает резко показать. Друзья, в кадре Влад, он путешественник, он путешествует по всему миру, приехал только что из КБВ. Влад, всем привет, и тебе тоже большое спасибо, что ты уделил мне время в Лиссабоне, скажи, пожалуйста, зачем людям путешествовать, в чем смысл, зачем тратить на это? Ну смотри, наверное, смысл каждый ищет какой-то свой, но можно тезисно выделить несколько моментов, каждый найдет в каждом момент что-то свое. Ну первое, наверное, эмоции, то есть новые открытия, новые страны, города, новые культуры, угу. люди. Это все очень ну, очень эмоционально, очень интересно, то есть открываешь ты мир, параллельно, наверное, открываешь еще себя, то есть как-то по-другому со стороны на себя смотришь, в том, ну, в обстановке, куда ты попал. Вот. То есть если ты живешь в одном месте, условно, в Киеве, ходишь на работу с 9 до 5, из 9 до 6, то эмоций недостаточно, их нужно искать за Естественно, нет. да, ну, то есть люди там на выходных пытаются сходить в кино, какие-то эмоции получить, что-то там, купить себе новое, вот, это тоже эмоции. Но они, конечно, не настолько яркие, как то, что ты получаешь, вот именно в поездках, путешествиях, закрывая открывая новые страны, города и знакомясь с новыми людьми, познавая новую культуру. Вот, даже элементарная кухня везде разная, и пробу какого-то национального блюда, получаешь эмоции, ты это, вот. это, пожалуй, первое, да, что можно выделить. Второе, зачем люди путешествуют. Э -э ну, наверное, развиваю себя как личность. Уже mm -hmm. говорил, что вот попадая в э какую-то даже стрессовую обстановку, ну, новое место, поначалу это какие-то там трудности могут возникнуть. То есть ты их преодолеваешь, и ты сам растешь, э ну, уже, говорят, потом принимаешь эти знания и, да, на работе и в жизни обыденный вот, э, ну и наверное самое вот главное же, к эмоциям это э, те эмоции которые дают путешествие это не ну, наверное ни с чем даже покупая квартиру машину там, и 10 лет там, собирал на это деньги и вот ты купил ну, да, кратко, кратко временная такая эмоция там ну там неделька куда немножко это вроде как ну, вот наконец а вот он тебя просто попускает и уже через время тебе пустывает эту новую машину вот, путешествие а, позволяет каждый раз попить э, путешествие это такие эмоции вот когда даже там что-то там, что там какая-то ситуация, ты вспомнил, там три года назад вы где-то были, что-то там произошло. И вот ты это как бы заново переживаешь, и такое ощущение, что это было вчера. и там, вот, это... Круто. Да, это в эмоциональном плане очень сильный мотиватор. такой. У вас проект New Way. И с партнером, насколько я знаю, когда я готовился к видео, почитал вашу историю, вы организовали проект в рамках которого вы организовываете туры и путешествуете вместе с другими <связываем> да, друзьями. Да, именно так. То есть, первоначально ну, мы самостоятельно путешествовали, и в какой-то момент круг общения начал сужаться. То есть, друзья, которые постоянно были легко легкие на подъем и готовы было туда -то поехать, тот женился. Кто поменял работу, третья, пятое, десятое, и ты сталкиваешься с таким моментом, что вроде как бы ты хотел куда-то поехать, но тебе не с кем поехать, да. у тебя нет напарника, а как бы ты один, вроде как и не решаешься, какие-то внутренние страхи, скучно, еще что-то. И вроде как вот ты готов отправиться в поездку, тебе не с кем, и ты откладываешь жизнь на завтра. Ну ладно, сегодня нет, завтра может получится. Да. И какой-то момент это было в Британии, мы путешествовали по Великобритании. Мы просто вот ехали в машине и сами обсуждали, что почему вот мы не смогли найти там еще людей, машины на четверг взять, да, чтобы сэкономить да. на бензине, страховке, отелях. Вот. Потому что у нас наш круг, круг общения в тот момент был ограничен. И появилась идея создать вот такое сообщество, где люди смогут вместе путешествовать, общаться в повседневной жизни, то есть поменять, грубо говоря. Расширить свой кругозор, найти новых друзей, новых знакомых. И вот, в принципе, за те три половиной года, что я с ним это получилось. Как бы мы не ограничимся одним путешествием. Мы собираемся в Киеве. Мы можем там собраться, где-то на выезде, поехать в Карпаты, с других городов ребята подтягиваются. И вот это круто. Такие же ребята, как ты, которые горки на подъем готовы сорваться, поехать. То есть это очень мотивирует несколькими людьми, которые смотри, самая главная проблема, с которой сталкиваются вот люди, которые хотят путешествовать. Ну, ты, наверное, это лучше меня, знаешь, это деньги. вот Где брать деньги? Расскажи а, вот о себе. кем ну, ты смотри, работаешь, я нач... как ты зарабатываешь? Ну, вот с того, что, э, да, казалось бы, это главная проблема. На самом деле, главная проблема в голове. Есть, да. да, деньги – это важный фактор, но есть э, люди, которые выходили, я очень много таких людей знаю, общаясь там по различным форумам, путешественников, туризма, люди, которые выходили с 200 долларами в кармане и отправились в порасветку на год. То есть есть и такие кадры, и я им восхищаюсь, то есть они вот поставили себе цель и шли к ней. Поэтому, когда говорят, человек, у меня нет денег, я не могу путешествовать, ну, опять же, не надо много денег, чтобы поехать по Украине. Выйди да. на выходные, собери рюкзак, и съесть в другой город, другой регион. Это тоже путешествие, это тоже что-то новое, это эмоции, это какие-то там сложности билетами с, с жильем, который ты преодолеваешь, то есть это это тоже Теба развивает. Да, конечно, это развитие, это эмоции, и сейчас как бы очень много вариантов путешествий из Украины довольно бюджетно, то есть можно улететь за 20-30 евро в Европу, то есть и это тоже ну, наверное, выходные... билет на... за 20-30 евро, да, а ну, отель, отель. но есть же хостелы, да, никто не отменял хостелы, есть там кемпинги, едешь куда-то там в, по Балканам путешествовать, то есть это там довольно-таки развито. Есть каучсольфинг опять тот же, то есть многие путешествуют, я знаю, ребята молодые, которые там 18-20 лет, у них нет возможности финансово, они едут автостопом, едут с палатками и, на три месяца там, когда у них каникулы в университете. Виду. Я в свое время, когда учился, я не мог себе такого позволить. Да. Потому что были проблемы с визами, были ограничения какие-то. Сейчас это намного проще, много возможностей. Поэтому главное это желание. Финансы это уже там, второй или третий. Подсознательно тебя, ты себя ограничиваешь просто потому, что ты, ты не можешь. Вот там твой сосед может, у него там есть возможность вещи. Я вот не могу. Поэтому как бы, главное переступить себя и начать с малого на выходные отправиться куда-нибудь по Украине. У Всем привет из Аргентины. Мы сейчас находимся в национальном парке Лос Ярес в Аргентине. И вот на заднем плане вы можете видеть жемчужину этого парка. 30... Редник, которому более 30 тысяч лет, Перита Марена. Вот Высота вот этих подглыб составляет порядка 70 метров. И они с таким грохотом падают в воду. Здесь выстоялась очередь туристов, которые снимают это все, и надеется увидеть этот шикарный кадр. Вот можете полюбоваться. Пойду я ловить кадр, может, мне тоже повезет заснять. Это удивительное зрелище. А можешь вспомнить самый, э, самую такую бюджетную поездку, куда это было а, вот, ну, твоя лично? Как бы было много, если касательно Европы, да. даже не Европы, вот буквально в декабре месяце это было. Я поехал в Израиль, билеты на самолет в обе стороны мне обошлись 25 евро. 10 плюс 15. Ну есть такая хитрость, не всегда из Украины дешево. Можно взять перелет, есть соседняя Польша, Венгрия, Словакия, куда ты можешь без проблем добраться. Вот я взял из словацкого Кошица билеты в Тель-Авив, это почти 3000 км вперед в, в одну сторону за 10 евро, и назад это место пятнадцать. 15 евро. Суммарно 25, плюс поезд до Ушгора, да? Это Купая 250 гривен, 170 гривен, 3 часа в автобусе, в Ужгород кушаться, я еще погулял по Кушице и улетел соответственно на неделю в То есть э, до Кошицы ты добрался где-то за 13 евро? Ну, и, грубо, может грубо. 250 до да, 8 плюс 7, ну, 15 да. Okay. Грубо плюс э, там я остановился в отеле, это еще 8 евро в Ужгороде, там ну что-то поесть опять же. То есть за 100 евро. евро можно или за 150 слетать в Израиль? Ну, по сути, за 150 можно прямой период из Украины евро взять, но это нужно заранее. Нет, я имею в виду в рай... с учетом питания, с учетом жилья в Израиле. Нет, жилье в Израиле дорогое. То есть вся поездка мне обошлась примерно около 500 долларов, наверное. То а есть это экскурсия, там очень дорогое проживание, то есть логистика. Вот. В принципе, я не ограничивался одним городом Тель-Авивом. Я съездил на, на юг лад, я был в Иерусалиме, я был на Мертвом море все эти переезды, аренда машин, то есть это тоже потянуло свой Какой минимальный бюджет нужен, чтобы вот из Киева поехать куда-то в Европу? Ну, Европа... Центральная Кризия... давай Европа. Не говорим Польша или там Венгрия. Э -э -э ну, вот суммарно бюджет, который траты, это имеется, там сувениры, питание, вот э -э логистика какая-то, метро, транспортное месту, Из своего опыта я могу сказать, что если сильно, ну там, если Просто не экономит, то 30 30 евро. Если чуть экономить где-то там, ну, один раз победа в ресторане, на завтрак ты можешь там купить кофе в номере у себя, вот, там, mm -hmm. ужин, что-то в маркете купить, то это может быть 20 евро. Плюс день, там в или... день, в okay. а, Плюс жиль... перелет. Жилье, да, хостел, в принципе, за 10 евро всегда можно отличный хостел в центре снять. А, почти в любом городе, если не брать только Скандинавию, там это много дороже. И перелеты, ну, перелеты, в принципе, тоже сейчас из Украины есть. Ну, с каждым годом все больше рейсов, все больше возможностей. Э, опять же, перелет не надо искать прямой, потому что это заберет большую часть бюджета, порядка там, 200 евро да, в Барселону или в Париж. Угу. Можно полететь через Варшаву, это будет порядка 50 евро в обе стороны. То есть подобрать дешевый перелет в варшава короткая стыковка, либо ночевка и посмотреть Варшаву и отправиться дальше. Но обычно у людей, которые работают, нет возможности, допустим, лететь в Париж, там... 18 часов. Да, уже. да, это второй момент. То есть здесь как бы либо ты подбираешь конкретно на свою даты перелет, либо ты планируешь что-то заранее. Ты опять же, плюс почему планируешь заранее? Три месяца, может, полгода. И берешь дешевый перелет, но ну уже там под, под праздники можно там подыграть, там, когда там майские, да, праздники условно. Обычно на майские Ну, если заранее планировать, то можно найти. То есть плюс-минус пару дней, три, но тут уже ты должен оставлять приоритет. Либо ты платишь 200 евро за перелет, либо ты берешь там на работе один день отпуск колечный да. и экономишь эти уже вот, 50 евро. Здесь так, нужно подбирать. Да, но это опять же занимает много времени логистика это довольно-таки трудоемкий процесс это не все агрегаторы могут тебе состыковать лоукосты поэтому нужно сидеть и самостоятельно мониторить привет всем мы находимся на высоте 3800 метров Здесь открывается прекрасная панорама на монблан он буквально его вершину видно в облаках и агусто де взорную площадку куда мы планируем подняться завтра Ты работаешь, что постоянно на постоянной работе? Я уже два года, наверное, два с половиной, не работаю. Все мое время уходит именно на проект New Way полностью. А вот. чем ты Част Частично это, ну, не частично, большая часть это вот от поездок, То есть тем, что со мной едут люди, попутчики да, вот, которая какой-то процентного заработка за счет, точнее. Базовая стоимость получается экономнее, потому что группа едет. Да. Это всегда можно снять э, хорошую виллу по цене хостела, если у вас там 6, это можно снять машину, поделить на четверых. То есть я коперирую людей, чтобы это было. Ну, я беру на себя все проблемы там, по заполняемости машин, да, ну, угу. по, по жилью, все под ключ, по перелетам, по всему. Вот. Да. Ну и, соответственно, как бы, если человек поедет с кем-то вдвоем, он, ему не получится дешевле, чем он поедет просто. Да. И вместе с этим. Изместить, да, это, я, как бы, проект э, как бы первоначально был не коммерческим, то есть mm -hmm. не, не совсем коммерческим, но он пока таким больше и остается. То есть кто с нами ездил, это понимает. У нас часто возникает вопрос, немножко перейду с тему, это когда новые люди э, пишут, ну не по рекомендациям приходят, а просто по рекламу видят в фейсбуке, и иногда такие вопросы, а почему так дешево? Yeah. Это не может быть. Ну ты начинаешь объяснять, что мы, конечно, этой организации, у нас нет посредников, мы все делаем сами. Как бы, ну, на кого-то работать, кто-то говорит, что это нет, ребята, это кидало, а три года поездок, куча фотоотчетов, счета, видеосчетов о нас немножко знает, проще. Первый поезд на было остальные Привлекать новых Конечно, да. Ну то есть какого-то немножко недоверия, не да, потому что кто мы такие. Скажи, пожалуйста, из Украины, из России очень мало путешественников, которые ездят по миру. Ну, мало люди путешествуют, особенно в возрасте там, 30 или плюс, 35. плюс. Почему как ты думаешь? Ну, я, не, может, не совсем согласен, что мало. Сейчас, в принципе, вот очень активно развивается, особенно с тем, что получила без Украина. Украины, очень активно в плане путешествий ну, развивается этот рынок. А почему мало? Ну, опять же, ограничения, говорил, в голове. То есть, как бы, человек, который не ездил, он там смотрит, что на турагент, да, ну, Европа там, не знаю, 500 евро, и уже как-то подсознательно себя ограничивает. Хотя, на самом деле, можно и, и намного дешевле поехать. Вот. Второй, ну наверное, леди еще. Знаешь, вот, лучше, ладно, на диване, лучше, да, вот сейчас на шашлычок лучше мы ремонт не сделаем, там условно. Как бы, для меня ну, эмоции в первую очередь. Материальная сторона это mm -hmm. вторая. И в которых другие приоритеты, как бы, возможно, это не надо. Хотя, опять же, путешествовать недорого сейчас в Одессе летом съездить дороже, чем поехать даже под пакет на турку Трусы и реально yeah. намного дороже. Получается, даже с ну. Без изыска, скажем так. Это по себе знаю, Было бы желание. Есть туры на любой вкус, есть и как travel-сообщество, как у нас, так и пакетные туры. А, многих еще ограничивают. Я когда спрашиваю, почему ты не путешествуешь? У меня нет загранпаспорта. Как это сейчас даже больше денег доставить, Это онлайн делается. Ну, я не знаю. Расскажи о своих индивидуальных турах. Такие необычные. Я знаю, в Ирландии на караванах ездили, да, мы... по Стандинавии, по была... Исландия, да, Исландия. Мы объехали... Ну, Исландия, в принципе, это сейчас очень популярное туристическое направление, но всех, опять же, обтругиваются на обычных туры в палатках, стоит порядка там, 800 евро плюс перелет. Они, конечно, пишут, что там включено какое-то питание, но сами понимаете, какое-то питание, когда это трекинг, то есть, какая то там минимализм, плюс э, погода очень переменчивая, когда там два дня идет дождь, то кайфа ночевать в палатках. Да, очень так, это И когда мы смотрели Исландию, там очень ограничено по аренде машин, по отелям ты привязываешься как там 200-300 километров в расстоянии между отелем, это очень неудобно, ну, то есть как бы там mm -hmm. где-то сбился график, и а тебе все равно он доехал допоздна, чтобы проселиться, вот. И пришла идея взять дома на колесах Это был первый опыт, как бы немножко так, помониторив эту тему, решили, что должно быть круто. И получилось, даже это превзошло все ожидания, все были в восторге. Мы взяли громадные кемперы шестиместные, там, по 5, 6 Шесть да? спальных. Шесть спальных мест. Мы жили по пять для большего удобства. То есть это возможность готовить еду постоянное ну, то есть тепло в кемпере мы входили в трекинг мы пришли все промокли мы спокойно разделись, высушили одежду сня, сели в шортах включили отопление и поехали дальше То есть да. это очень комфортно плюс опять же никакой сухомятки мы захотели покушать покушать на остановились приготовили еду поели красиво пикничок если хорошая погода выставили стоит плохая, в кемпере э, очень э, свобода то есть нет привязки было по планам ночёвка в одном кемпинге, но мы задержались там в долине Азерга, в долине Азерга, мы как бы задержались на несколько часов, поэтому там перенесли ночёвку на 50 километров ближе. Okay. Ну то есть, вот это вот. Ночевали на диких, на диких стоянках по-разному, В ну, в скандинавских странах очень развит вот этот вид отдыха, именно кемпинги, палатки, и там очень шикарные стоянки со всем необходимым, с кухнями, с горячей ладой, есть, приезжаешь. Мы там месяц был, то сезон только начинался. Мы приехали на стоянку, не было никого кроме нас. Но при этом горячая вода, абсолютно чистота в туалетах лучше, а время, дата последней уборки была сентябрем месяцем. То есть, может быть да, полгода прошло, а там абсолютно чисто, там стоят мангалы, там стоят все для того, чтобы приготовить ну, для пикника. Просто шикарно. Можешь вспомнить самую необычную ситуацию, которая произошла во время путешествий? Ну, так, из последней ситуации, это, пожалуй, вот в Южной Америке было такое приключение. Мы поехали в пустыню Токама. Это самая высокогорная пустыня, самая заслуживание на земле. Там высота 4800 метров на время моря. Mm -hmm. вот. Мы планировали на день поехать на Солончаки и вернуться в Арватер. Это 130 километров, плюс нам нужно было 20 километров ехать по пустыне там как бы вроде как грунтовая плотная дорога там едем с машиной все нормально но первое что оказалось на такой высоте очень специфически работает двигатель он теряет какие-то там 30 своей мощности машина почти не едет почему-то на газ да. ели даже по асфальту по асфальтовой дороге не говоря уже по грунтовой вот мы заехал примерно на 10 км в 2 просто застряли там вот и я пошел за помощью и, ну, это такой бы, вот еще высота, ну то есть высокая, мы планировали как бы, спуститься мы к этому такое принимали витамины от высотной болезни, то есть у нас были кислородные баллоны, но все равно довольно-таки большая высота по меркам даже походов. И, соответственно, ребята остались в машине, мы пропитались о голодовыдом, и я решил пойти за помощью. я что-то был уверен, что вот я до трассы 10 километров, там будет связь, я смогу позвонить. Не совсем обычное видео. Мы нашли приключение на одно место и застряли в безлюдной пустыне до ближайшего города 130 километров а ближайшая дорога в 10 километрах отсюда вот. Я стал ребят, в машине и иду за помощью надеюсь остановить на трассе попутку либо по поймать связь, чтобы вызвать спасателей проблема в том, что тут большая высота больше 400 тысяч и очень тяжело дышать, и идти, ноги уже простоватные. А еще скорость темнее и температура опустится ниже нуля, поэтому важно успеть дойти до темноты. Вот. Но я был энтузиазмом, энтузиазм, поэтому еще немножко водички осталось. Будем на связи. До скорой встреч вот, я э, как бы отправился, где два часа времени заняло, э, начало темнеть. То есть я немножко уже по времени начала темнеть, и трасса, где нет машин. То есть это такой промежуток, э, треугольничек между Боливией, Аргентиной и территорией вот Чили, э, приграничная зона, где, как оказалось позже, даже полицейские ночью ездят, они не пограничники, никто. То там какие-то бывают эскалации конфликтов. Вот. Ну и как бы я начал ловить машину, 15 минут простоял, стемнело, а в пустыне температура, перепад большой, была плюс 10 да. без солнца, а стало минус 10. Холод нереальный, как бы я уже думал, что делать дальше возвращаться просто к машине. И тут я еду в машину, думаю, ну слава богу, вот же, наконец-то. Я начинаю стоять эту машину, как бы, без задней мысли, а он притормаживает и потом просто делает резко по У меня такое сразу разочарование, ну как так? Вот столько ждал да. стоял, она проехала. Потом я начинаю все складывать в мозаику, что, видимо, что-то не так, если он настолько испугался. Да. Видимо, я сейчас остановлю машину, потому что меня вообще там разденут полностью, ну, говоря. Но мне повезло, ехали, э, следующая машина буквально минут через 20 проехала. Остановил их? Да, я вот стоял с поднятыми руками, что у меня нет оружия. Да, я да. там, типа, вот, держал телефон в руке, наготовил с перевозчиком. Это были пара итальянок, пож... женщина пожилая ее дочь. Они притормозили, не останавливались до конца, открыли окно, посмотрели на меня, я начал кричать, что мне нужна помощь, вот, с Google Translate мы берём на итальянский, они согласились, надо везти в полицию в ближайший город, а у нас была машина, вторая команда машины, ну, ребята уже нас искали, то есть они уже обратились в полицию, начали с поиски, вот. Ну, мы приехали, да, в полицию, а полиция как бы просто сказала, у них там в машине, вода есть, еда есть, топливо есть, утром заберем. То есть, ну, так, вот сейчас вечер, ночь, они будут в пустыне такие, мы туда не поедем. Окей. И они даже утром туда не доехали. Больше вот, скажи, ребята шли пешком к трассе, потому что полиция в ту, в ту зону не ездит просто. Вот Конечно, после таких приключений. По-другому смотришь на мир. А парень, который еще остался в машине, ему в этот день был день рождения. Ага. И вот уже, когда мы возвращались с Южной Америки, мы говорит: слушай, ну, пожалуй, это день рождения никогда не забуду. То есть это первоначально все перемеры а потом уже с время он говорит, я в какой-то момент вышел, увидел предложение небо. Такая красота нереальная. Будет что вспомнить. Такой творческий подход. О чем мечтаешь? Тем мечтаешь побывать, куда поехать? Наверное, сначала надо рассказать, что для меня вот мечты – это что-то такое недосягаемое. Но когда появляется, то со временем мечта должна трансформироваться в цель, чтобы она вот реализовалась. Поэтому скажу не про мечты, а вот про цели на ближайшее время. То есть мне хотелось бы первое – это посетить 100 стран своим 35 годам. На данный момент у меня 37, то есть осталось лишь 43, поэтому в ближайшие три года планирую ударно путешествовать, а вторая это отправиться наверное, в Антарктиду, это такое своеобразное верет для путешественника, которые бывают на этом континенте. Okay. Вот. вот такие цели на ближайшее время. Очень надеюсь, что их реализовать. Супер. Спасибо большое вам, что уделил время, поделился мыслями. Я думаю, что это очень да. полезно. И спасибо крутых тебе, тебе эмоций в путешествии. Да, спасибо.